Всем привет, я Свичер. Это мое первое видео по самоделке робот Танос. Ну и по фильму Мстители. Война бесконечности. Я собрал две руки. Которые... На одной из них перчатка бесконечности. Сейчас я ее вам покажу. Вот перчатка бесконечности. Вот еще часть. Вот так выглядит Ру, э, вот перчатка бесконечности и рука вместе с, с ним. Э, справа. А вот так. Слева. А вот так уже снизу. И вот рука Таноса. Вот так Вот, вот так справа. Такс... Такс... Такс... Ну и вот так снизим. Всем пока. Ждите новое видео.